Представляем вашему вниманию машину «Урал Экомастер 650 мини». Она предназначена для нанесения сыпучих утеплителей, например, эковаты, сухим и влажным методом. Машина обладает рекордным соотношением масса производительности и способна выдувать до 650 кг материала в час. При заполнении полостей производительность достигает 8 кубометров в час. Машина снабжена процессором, отслеживающим основные технологические параметры работы. Мощность позволяет поднимать материал на высоту до 30 метров. Машина легко разбирается на две половины, что позволяет транспортировать ее в багажнике обычного легкового автомобиля. Удобная крышка-стол для мешков с материалом является фирменной особенностью машин компании «Урал и Камаш. Увеличенный размер питателя обеспечивает повышенную производительность. Количество подаваемого материала регулируется эргономичной ручкой, убирающейся в корпус носостойкий питатель из нержавеющей стали, надежная система защиты двигателя и воздуходувки делают машину долговечной. Четырехканальное умное включение на радиоуправлении делают работу простой и удобной. Процессор отслеживает основные технологические параметры. Мощность подачи воздуха, замер сопротивления и потребляемой мощности двигателя обеспечивает надежное принятие сигнала с пульта дистанционного управления. Также присутствует возможность проводного управления машиной. Покупая Урал Экомастер 650 М и вырабатывая 12 тонн эковатты по средней рыночной стоимости работ, в течение одной-двух недель вы полностью окупаете расходы на оборудование и материал.